Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем вот такие вот следки без шва на двух спицах. Я бы даже сказала, что это такие носки. Совсем они не похожи на следки. Так, для этого нам, вам не понадобилось спицы 3 миллиметра два цвета пряжи. Можно сделать однотонные, это уже зависит от вас, девчонки. Как, как вы хотите первым делом я набираю 11 петель 11 Делаю узелок и первый ряд вяжу лицевыми петлями кромочная изнаночной так далее следующий ряд считаем кромочная и 4 лицевые то есть всего 5 петель Делаем накид лицевая накид то есть здесь у нас так называем как мы как мы вяжем реглан одна ведущая лицевая петля и по бокам по одному накиду и здесь тоже 5 петель 4 лицевые и кромочная изнаночная вот следующий ряд вяжем лицевыми петлями то есть вяжем мы платочной вязкой все лицевые петли кромочную изнаночной накиды провязываем тоже лицевой петлей все лицевыми добавление делаем через один ряд вот следующий ряд у меня он 4 так значит добавление делаем в четном ряду нечетный ряд провязываем без изменений и продолжаем теперь я не вижу нечетный ряд без изменений здесь у меня вот два накида продолжаем вязание так девчонки смотрите всего я сделала вот этих добавлений 19 и по итогу у меня получилось 49 петель теперь мы делаем таким вот образом видите у меня тут случился узелок ну, ничего мы его проденем вяжем эти 19 петель включая кромочную 3 4 19 петель я провязала теперь я буду вязать средние 11 с тех 11 с которых я начинала я теперь буду вязать как пятку девчонки сейчас вы все поймете то есть вот эти 19 я оставляю на этой спице и с этой стороны тоже оставляю буду вязать средние 11 теперь это просто сейчас я передвинулась в центр таким способом, и теперь вяжу средние 11, но для начала 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и 11, и 12 я вяжу 2 вместе лицевой, поворачиваю работу, снова вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 и 12 я вижу вместе снова поворачиваем и так далее то есть мы вяжем наши 11 средних петель при этом сокращая в конце каждого ряда забирая отсюда и отсюда по одной петле таким образом сокращая эти боковые части Всё, продолжаем наше вязание пока по бокам у нас не уберутся все петли смотрите провязала я довязала я до конца сократив все вот эти вот боковые петли у меня остались только 11 средних петель теперь я беру нить другого цвета и вот начинаю отсюда сверху эту нить я обрезаю и начинаю с другого цвета Довы, И с каждой кромочной я буду вывязывать по одной петле. продвинулась я сюда к петлям теперь привязываю тут вот, фиксирую эту ниточку и далее вяжу эти 11 петель лицевыми но уже зеленой нитью теперь мне нужно набрать вот эти вот петли здесь немного будет неудобно поэтому придется протягивать и здесь я набираю тоже точно так же из кромочных петли все девчонки Набрала. Теперь я вяжу ровно это полотно. То есть здесь у нас уже не будет ни добавления, не ни убавления. Зеленую часть мы вяжем ровно. Далее продолжаем. Так, девчонки, смотрите, провязала я. Здесь я не говорю, сколько я провязала. На этом этапе вы просто будете определять на ваш размер. Видите? Оно уже Почти готово. То есть еще вот эта задняя планка. И наш тапочек-носок будет готов. Вот точно так же вы меряете по своей ноге. Одевайте на себя и смотрите, если почти уже уцелили все, достаточно. Теперь я буду снова менять ни. Я буду вязать опять же средние 11 петель. Эти я просто сейчас переодену. На эту уже не буду провязывать. И теперь вот здесь вот я у меня получилось вообще по, по сути должно получиться тоже 19 петель но я как-то так достала что у меня получилось 20 здесь и здесь и я отделяю средее наверное кромочную вытащил откуда-то средняя 11 и снова вижу вот эту вот как бы так называемую пятку первую петлю я провяжу чтобы зафиксировать нить 1 2 3 4 5 6 семь восемь девять десять одиннадцатую двенадцатую провязываю вместе то есть мы повторяем то что мы делали здесь только теперь нам будет будет намного удобнее потому что нить контрастная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 11 12 опять же повторюсь девчонки не обязательно контрастная нить вы можете весь вот этот носок вязать одной одним цветом это я так чтобы в кадре выглядела просто по цветасти и повеселее смотрите 26 рядов я провязала то есть по 13 петель сократила с каждой стороны вот и здесь у меня осталось по 7 петель на спицах теперь мне нужно сделать вот смотрите что вот такой вот как бы, переход для этого. Тянуть это все. Одну петлю снимаю, провязываю две вместе, две вместе, две вместе. По две. Раз, два, три, четыре раза. Эту петлю провязываем и последнюю и, пер, и отсюда петлю снова вяжем вместе то есть мы сократили количество вот этих петель на 4 петли и осталось у меня здесь в работе 7 петель и довязываю я до конца уже этими этими петлями до того момента пока не закончится вот эти вот зеленые петли и хорошие смотрите видите до да, приблизилась я до конца и здесь у меня осталась одна петля зеленая когда остается одна зеленая петля я уже петли буду закрывать вот эти последние три вместе провязываем это я так теперь я обрезаю эту нить все здесь завяжу узелочек чтобы зафиксировать так и осталось нам сделать вот кстати покажу вот эту как бы пяточку вот так вот она выглядит теперь берем крючок девчонки зеленые нитки в моем случае и делаем вот такую вот украшенница для начала я вяжу цепочку из 50 петель воздушных 50 шнурочек связала теперь вот где у нас началась вот эта как бы линия добавлений отсюда из первой дырочки я начинаю вязать столбиками без накида и в каждую кромочную петлю по кругу видите кромочная петля из нее я вывязываю столбик и так я передвигаюсь вот так вот. И сюда. Так, вот, видите, связала я по кругу. И теперь снова заканчиваю. 50 воздушных. Так, и теперь. Теперь нам осталось только проплести вот таким вот образом. Знаете, как я это делала, чтобы быстрее. Видите, мне вот эту штучку надо продеть сюда и отсюда как бы вернуться. Я делала вот так вот. Видите, то есть... Раз зацепила, протянула. Теперь точно так же дальше. Так, а я пока продеваю с вами, попрощаюсь, девчонки. Вот это уже это финал нашего видео. Классические вещи буду говорить, ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео в группах на своих страничках. Я всем очень благодарна за вашу активность. Так, вяжем по моим мастер-классам и ставим хэштег вяжем свикаль. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Еще раз. Вот. Также подписываемся на Инстаграм. Можно ВКонтакте, у кого где есть странички. Завязываем красивый бантик. Ну, это как получится. Еще здесь я делаю узелочки на кончиках. И завязываю бантик. Все. Вот такие у нас очередные следочки получились. С вами прощаюсь. С вами была Вика из школы Рукоделия. Всем пока-пока.